Всем привет, сегодня я буду продолжать проходить террарию за, ну, с помощью лута от боссов. И мы начинаем со скелетрона. Естественно, проходить я буду его пче с пчелиным лутом, то есть с тем, что мне выпало после пчелы. И босс, в общем-то, легкий, тем более с таким-то мощным сетом, против него изично сыграть. Но дальше будет сложнее. Вы же понимаете, да, что после скелетрона мне ничего не выпадает. Я убиваю стену плоти с помощью пчелы, да, сейчас вы, мы посмотрим, да, как я убью стену плоти. Допустим, стену плоти убить тоже легко. Но как быть с механизмами? Стену плоти-то я убью. Я смогу пройти и все нашествия. Кстати, нашествия, я думал, на, типа, проходить их или нет, они бесполезны. В общем, они не дают ни лута, ни... Какой-то там дальше по сюжетке продвижения тоже. Поэтому думаю, если прям необходимо будет для того, чтобы получить какой-то лук, пройти нашествие, тогда пройду. Если нет, то смысла нет. Но вот эти все три там древних и гоблинов пиратов, я пройду, естественно. Но стенку тоже изичную. Я буду использовать и лук, и гранаты, чтобы вам было интереснее все-таки смотреть. Там же гранатами закидать ее каждый дурак может. Вот. Из лука тоже, в общем-то, убить ее каждый может, но мне лично интересно вот поворачиваться с этих лазеров, в общем, почувствовать себя на месте нормального человека все, стена отлетела изично в общем-то я даже не почувствовал ее но дело не в этом дело в том, что сейчас мне предстоит вот в этом сети убивать механических боссов а это просто ужасно вы вот понимаете, что это невозможно я смотрел террарию без брони я смотрел террарию с одним хп и нигде нигде ни один чувак не убивал боссов без оружия, то есть э, боссам он наносил всегда хороший урон, по крайней мере больше 50 единиц за тычку. Около 3000 ДПС, ну даже 1000 ДПС. У меня ДПС по этому боссу будет около 100. Это что за ерунда, это же невозможно пройти, вы прекрасно понимаете, что это физически невозможно никак сделать. Даже ночи не хватит, чтобы пройти Поэтому вы, те, кто вот играет в Террари уже довольно давно, догадался, что я буду делать. Те, кто не догадался, смотрите видос дальше. Это просто... Сейчас вот я показываю вот эту армию древних, вот этих потом пиратов, гоблинов. Я показываю это просто, чтобы вы, ну, знали, что я прохожу. Типа... Короче, чтобы у меня был контент. Если я сказал, что я пройду боссов, значит, я их пройду, и мне нужно по вот этому вот списку боссов все галочки иметь. Только я не понял, что значит клоун. Это типа какой-то мини-босс. Но слизень это считается мини-босс. Но он, в общем-то, не такого цвета, как клоун. Короче, сейчас я покажу. А может и не покажу, но посмотрите. Логично, да? Пятая волна. Это последняя волна, вроде бы. До хардмодном режиме этой штуки армии. Сейчас Вроде бы последний Что-то последний процент вообще никак не бьется Да, я прошел волну Мне ничего с ней не выпало Только 10 медалей Но я покупать ничего не буду Потому что уже было решено не покупать ничего у других NPC Но Что же делать, да А, кстати, что это за дрянь вообще, я не знаю Куда она Куда ставится Подожди, куда она делась Где она вообще Интересно, она просто исчезла и все так, проходим пиратов теперь. Пираты будут уже сложнее, здесь я много раз буду умирать. Здесь, я не знаю, это прям очко какое-то получается. Смотрите, смотрите, опа, меня сразу убили за секунду, я даже ничего сделать не успел. Я максимально ускорил пиратов, максимально просто. Дальше невозможно ускорить в этой программе, потому что там получается уже... Короче, там ничего не получается. Но суть в том, что я кидал в них вот эти вот гранаты пчелиные. Все. Давайте я расскажу что-нибудь интересное, да. Например, то, что Я не могу снимать террари террарию на Android, знаете почему? Потому что ко мне не приходит NPC. Я пробовал все. Я все пробовал, но он ко мне не приходит. Кстати, сейчас я вообще не уверен, что кто-то смотрит еще вот сейчас этот видос см смотрит тот, кто играет в террарию на Android, и на, моё, на мой канал подписан Из-за террарии на Android. Вот я могу процентов 90 гарантировать того, что сейчас меня смотрят только те, кто смотрит Террарию на ПК и играет в нее. То есть, андроидовцев здесь нет. Может быть, какой-то случайно забежал чувак, но я не думаю, что он прям вот специально пришел посмотреть. Сейчас уже он, скорее всего, давно ушел. Вот давайте поставьте плюс комментарий, если вы играете в Террарию на Android, Подписаны на меня изначально были из-за Террарии на Android, но смотрите этот видос на этом моменте. Вот плюс комментов, чтобы я увидел. Вообще есть такие люди или нет? Так вот, если вы есть, посоветуйте мне, что делать, чтобы пришел NPC. Потому что команд там нет. Я не могу призвать NPC. Он не появляется. Дома есть, все есть. Я пробовал стоять и в доме, и не в доме. И одним персонажем, и другим персонажем. Перезагружал карту. Ничего не получается, все бесполезно. Просто не приходит NPC. Я потратил... Примерно 16 часов на то, чтобы ждать НПС Просто 16 часов телефон лежал на столе И НПС должен был появиться, но он не появился Вот, вот как так-то? Я потратил уже э, около 60 попыток на стену плоти Потом, прекрасный момент, НПС начал дохнуть Он сдох и больше не появился Все Что за ерунда вообще, как так-то? Я надеюсь, что вы подскажете мне, потому что нигде в интернете ничего я не нашел про это. Хотя я не думаю, что у кого-то такая ерунда тоже случилась, это маловероятно, конечно. И вообще я думаю перестать снимать терку на Android, и я потому что не вижу никакой перспективы в том, что я буду ее снимать. Типа, я знаю, что ее смотрят по 5000, да, все нормально, все круто, но, но как-то это странно. У меня плохое устройство, у меня не получается ее снимать. О, сабля выпала, кстати, прикольно. Короче, все дело в том, что у меня плохой телефон. Просто я, я не могу, я не могу тыкать пальцами, своими толстыми пальцами, хотя я ну, довольно худой. Просто на такой экран невозможно тыкать и нормально от этого получать удовольствие. Это мазохизм. Мобильный гейминг это просто мазохизм в чистом его виде. Мне жалко тех людей, которые серьезно играют а, вот, в террарию на андроиде. Типа, не в очереди там где-то в поликлинике, а они прям серьезно сидят вот, и формят себе там, не знаю, какие-то ресурсы и проходят боссов. Ну что это, чуваки, это, это жесть. И вот он, тот момент настал. Я как просто самым гейским способом прохожу боссов. Но я пройду так первого босса. Знаете почему? Возможно, еще Скелетрона, потому что... Червя можно пройти. Червя можно пройти с помощью деревянных стрел. И червя можно пройти в э, святой броне со святым арбалетом. Я могу его пройти с медсестрой. Это, может быть, будет интересно посмотреть. Но как вы... Вот скажите мне просто, как я должен пройти вот этих вот близнецов в пчелиной броне, а? Объясните мне. Никто не сможет. Если кто-то сможет пройти это, э, я просто... Ну, я кидаю 50 на киви. Вот просто кидайте мне э, в личку. Видос, где вы проходите, я выкладываю его на YouTube, говорю типа, чувак Красава, и я даю 50 рублей тому, кто пройдет. Вот, вот пчелиная броня, да, пчелиный лук, э, Слизнь Короче, full пчелиный сет, один аксессуар пчелиной соты. Э, пчелиный маунт. Вот такой же посох призывателя, как у меня. Вот, этот, вот э, как он называется Пчелиный меч и, в общем. Короче, все, что падает с пчелы и до пчелы, с боссов. Вот кто пройдет, я изи-песятку на киви скину. Без проблем. Попробуйте. У меня не получилось. Я очень много попыток слил на это, но не получилось. Все, я прошел. Глаза. Теперь мы смотрим. Вот у меня все вот эти штуки, короче, есть. С стены плоти, да. Вы тоже можете их юзать. Пожалуйста, юзайте. Пройдите, скиньте мне видос. Только полный видос без монтажа. И все. Теперь я прохожу уничтожителя, А вот скелетрона я попробую убить без слизней. И уже в следующем видосе вы узнаете, убил ли я скелетрона со слизнями или не убил. Этот последний босс в этом видео. Просто посмотрите и обязательно, обязательно поучаствуйте хотя бы в одном моем предложении. То есть, либо вы пишете, почему не появляется гид, и что мне нужно сделать. Либо вы проходите глаза в пчелином сети и я скидываю в 50 а вы мне видос вот и все, в общем-то участвуйте хоть как-то в этом если вы ничего не знаете ни того ни другого, вы не можете сделать, то просто поставьте лайк на видос, если вы не подписаны на канал, подпишитесь, потому что um, здесь будет интересный контент если у вас есть какие-то идеи по поводу контента, можете предлагать их с удовольствием прислушаюсь к ним не то, чтобы у меня дефицит был идей, но типа вы же знаете что вам хочется вы же смотрите не, не я себя смотрю да? я вот придумал такую идею кстати кто-то писал что у Диманхака хака был такая же такой же проект я его не нашел на канале если вы знаете то скиньте мне ссылку потому что я не видел таких видосов может быть он один видос такой сделал типа где он прошел например пчелу в сети там каком-то от какого-то босса или что-то типа того я таких видосов у него не нашел я нигде такого не нашел. Если вы знаете, действительно такое есть, то скиньте ссылку. Буду очень благодарен, потому что мне действительно интересно, что делать дальше, как вообще мне проходить теперь. Ну, допустим, не как проходить, а как нужно было пройти глаза, каким способом он прошел их. Это же очень сложно. И напоминаю то, что это не эксперт. Это еще не эксперт. И у меня уже проблемы. Так... Ну, остается совсем чуть-чуть, правда, светлеет, к сожалению. Ну, в общем, да, босс убит. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.